Всем привет! Соцсети. Разные там Фейсбуки, Инстаграмы, Ютубы, это уже не детские игрушки, где девочки делают фотографии и ждут лайки. Это мощный инструмент донесения информации до людей. Если раньше для того, чтобы передать какую-то информацию от себя или сделать какое-то заявление, или стать популярным, надо было попасть на экраны телевизоров или на страницы газет, то сейчас достаточно сделать фотографию или какое-то видео и выложить его онлайн. Есть десятки, даже сотни случаев, когда одно видео делало человека популярным. Наверное, самым ярким примером есть Джастин Бибер. В мире больше 3 миллиардов пользователей интернета и больше 2 миллиардов пользуются соцсетями. Например, сейчас почти 2 миллиарда ежемесячно активных пользователей в Фейсбуке. Пользователи, которые ежемесячно заходят в Фейсбук для того, чтобы там что-то почитать. Это на 20% больше, чем год назад. Ежесекундно, каждую секунду регистрируются 5 новых профилей. Например, в Португалии больше 7 миллионов пользователей интернета и больше 5,5 миллионов пользуются Facebook ежемесячно. 76% пользователей Facebook используют его ежедневно. 48% пользователей Facebook в возрасте от 18 до 34 лет проверяют сразу же свою ленту в Facebook, как только проснулись. Много цифр. Да, я знаю. Я все это к чему? К тому, что Facebook стал неотъемлемой частью нашей жизни. И эта часть будет увеличиваться. И если вы предприниматель и не используете Facebook для того, чтобы распространять информацию о себе, это примерно как если бы предприниматель в 90-е продавал или торговал какими-то своими товарами не на рынке, где все все покупают, а у себя в квартире, где об этом знали только его родственники и близкие. Вот несколько причин зарегистрировать бизнес-страничку в Фейсбуке прямо сегодня. Первое, больше 40 миллионов представителей малого бизнеса уже зарегистрировали и ведут свои странички и строят отношения со своими подписчиками и клиентами. Второе, вы сможете бесплатно и очень быстро распространять информацию о своих услугах. Третье, вы сможете настроить таргетированную рекламу и показать свои услуги тем, кто их ищет. Четвертое. Вы сможете настроить рекламу таким образом, чтобы показывать ее в конкретной локации, например, городе или даже улице. Пятое. Вы сможете увеличить узнаваемость своего бренда, даже если он небольшой. Конечно же, это системная и постоянная работа. Буквально ежедневные публикации и постоянная коммуникация со своими подписчиками и клиентами потенциальными. Это работа. Успехов вам в вашем бизнесе, развивайтесь.